приветствую всех рыбаков на моем канале сегодня я хотел бы поделиться с вами двумя вещами это значит вот пришла у меня посылка забавная и хотел бы поделиться еще как заработать в интернете ну, для начала мы перейдем к распаковке нашей данной посылки пришло оно у меня где-то за две недели и вот такая вот Забавная блесна пришла небольшая, очень трудно достать, крючки острые. Сейчас мы получше распакуем, посмотрим. Вот такая вот забавная вещица в виде мужского достоинства. Размеры этой блесны составляет 8 сантиметров и весит она 20 грамм. Крючки такие довольно острые, сразу при распаковке начали цепляться за пакет. Имеется здесь еще небольшое отверстие, куда можно цеплять вот за эту головку. В нашей области еще пока водоем не открылся, но уже к этому времени близится у нас открытие большой воды. Вот. И я потом сделаю обзор вот на эту блесенку, посмотрим, как она себя поведет. Может быть, какая-нибудь хищная рыбка, может быть, на нее и клюнет. Ну а теперь перейдем к обзору, как заработать в интернете.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 Надеюсь, я был сегодня для вас полезен. Надеюсь, вам было все понятно. Подписывайтесь на канал. Ждите от меня новых рыбалок. Ну, а остальным покупателям с Алиэкспрессов желаю удачных покупок. Всем пока, всем счастливо. До следующей рыбалки.